Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим разницу между Йоу и цай. Представьте, что мы с вами находимся на линии времени вот здесь вот посередине. Все, что было в прошлом, это Йоу. Все, что будет в будущем, это цай. Да, они оба имеют перевод опять, снова. Но более точный перевод, да, то есть более такое точное восприятие мы с вами можем разобрать только на определенных примерах. Йоу — это все, что... Совершалось уже ранее, мы с вами констатируем, что оно произошло снова опять. Например, 他又来了, он опять пришел. Или, например, 这个学生又迟到了, этот э, студент снова опоздал. Или 又下雨了, опять пошел э, дождь, это значит, что ранее он уже шел. То есть мы с вами констатируем все, что было только что в прошлом, да, и оно снова произошло, опять произошло. И также uh, заметьте, что каждое предложение, когда я сказала, я сказала Йо, потом uh, тело самого предложения, и в конце только Л. Йо, Сяю, Ла, Йоу, Или, например, uh... Когда он употребляется? Всегда, когда мы с вами хотим сказать «в будущее». Да? Например, «Ни мингтян зай лай ба?» «Завтра снова приходи». Или, например, мы просим человека повторить еще раз. Мы просим его повторить как бы еще раз в будущее. Да? Пускай он повторит это через буквально секунду после вашей просьбы, но это будущее. «Не зай шо ебен?» «Скажи еще раз». Или, например, представьте, вы с друзьями фотографируете, если вы говорите «зай лай и 再来一张, то есть давай еще один как бы снимок, грубо говоря, да, вы просите сделать еще один повторный как бы в будущее снимок. Ну и вот представим ситуацию. Вы сидите с друзьями за столом, выпиваете, и вы говорите, ⁇ Воман-цахай и ба. Воман и ба. выпьем еще по стаканчику. Да? То есть в будущее предлагаете сделать еще одно повторное действие. Да? То есть как бы вы только что э, пили, да, и вы предлагаете ⁇ и еще по одной. Да? То есть это как бы в будущее получается. А потом ваш друг приходит домой, и ему говорят ⁇ Неохадзела ⁇ ты опять напился, значит с ним такое происходит не в первый раз.